Летело, пара, Словно пара, сапога, до того летело, что так я разносил, что ноге душе летело, больше летело, летело, И застрела где-то там, да куда не дорубиться топора, отдохнула три секунды я еда, Эгульнемка напоследок, смерть байда. Меня настойчиво с собой, эй, не стой кричит, прими последний бой, да куда же ее оставишь, сладу нет, от вольной кровавой выдали банке, как на сысаре. Учили воевать Геном нам вспомнилось Давай врагов рубать То одной ногой маханул я То рукой Распотешился, как в пляске Боже мой Переносится Здесь вырвано, там глаз. Затрещали ребра просто высший класс. Кадыков уже поломанных не счесть. Здесь не ангел по плечу пора значеть. Конечно, знаю, но о а кровью бурлит Это черт с другого боку мне зудит Никого не слушай, воин, генерал, Отрезвил я Махама, когда черт соврал. Бой, конечно. Это, браты, хорошо, Но и честь с бою нам надо знать еще. Если будем своих слушаться чертей, Что родился, а лучше сразу пожалей. Летей, летей, летела жизнь, ногам. Через честь шагнула Господу нога Улыбается а мой ангел свят да свят Аллилуйя, аллилуйя, и я рад. Yeah.